Карсон, который живет на. Вот он, Карсон. Вы видели собаку, которая бегает по крыше? Вот она. Первая собака с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Карсон Ам. Вот мы высад... Как она Четыре. вам? Карсон номер два, он не хочет уходить, у него где-то пропали крылья, он их потерял, где же его крылья? Ну посмотрите, вам видно его крылья? О -о -о. Разговорчивый Карсон. Да. он умеет разговаривать, вот он. Карсон. Первая вот в мире он. собачка с нетрадиционной вот сексуальной ориентацией. Сейчас мы подойдем поближе и увидим. Как она может запрыгивать? А че Вот она. Я вот она, живая, видимо. невредимая. Они, крылья где-то пропали. Надо по высоте. Что вы можете сказать? Как вы сюда Скажите попали? В как вы сюда попали? А, да. Понятно. То есть вы прилетели сюда, да? Вы что, с космоса? Где ваши крылья? Где ваши крылья? Как вы с тобой забрались? Куда не забрались? улетели что ли? -яй -яй. Как вы будете свазить? Как? Вот так легко, да? Ну понятно Ну, ну понятно. ладно Будьте здоровы До свидания